Всем привет! Сегодня мы коснемся колористики, только колористика у нас будет ну, леклером DSB ее зачупать. А, к сожалению, воды именно нет, так что ну, сама колор, колор вся эта технология как бы одинаковая. Водой буду дома тренироваться, если договорюсь о том, чтобы она у нас была в нормальном, нормальном исполнении. Вчера мы по теории там погуляли, обсудили, позаписывали себе формулу сейчас по тем, по которым будем сливать. Пока что две краски, если будет получаться что-то, ну, будем дальше идти. Ну, я уверен, что нам и... А чё две? Три. А чё у тебя две записаны? Одну мы не записали, мы ее оставили. А, в она в программе осталась, понятно. Вот, то есть у нас вот три цвета есть, три вот этих. А какой проще, с какого лучше начать? соли. Ага. Ну, короче, по порядку пойдем мучиться, но ну, я уверен, мы хоть бы, хоть бы одну сделаем. Нормально. Наливаем уже в коррекцию, да? Ну, то, которая нам 94% оказалось. Ну, нет, вы наливаете две, мы две выкрасим и посмотрим, какая разница между вот этими, грубо говоря, близкими корректировками, да? то ну, ладно, пока накапаем, намешаем, потом посмотрим, что, вообще мы, что мы сделали, когда выкрашивают выкрашивать. Самое, по сути, <coughs> интересное, мы сейчас пока что просто ну, слив делаем и проверяем его. То есть пока что прям такой какой-то интересный движухи, ну супер не будет. Все это делали мы как бы не раз. Опа-на, ты уже завалил. Я и камеру включить не успел. В общем, у нас есть э, две булочки. Э, в одной красит Саша, у него краска... Просто, когда спектрофотометр сделал снимок, то, что он увидел, у меня краска, у то, что... 4%. У меня больше? 96. А, 96, да. Это то, что спектрофотометр, то есть я развел по той формуле, которую он уже отредактировал, то есть типа улучшил. Окрашиваем сразу две на серой подложке и на белой подложке, два с половиной слоя. Ну, так же, что нам сказали? Да, ну, может быть, три с половиной, если, ну, будем видеть прозрачность. Это, опять же, это будем мы смотреть. А для того, чтобы можно было оценить именно, ну, в укрывистости на белом и на красном. Но это тоже такое субъективное, то есть можно добить там пятью слоями, не будет никакой разницы. Но, опять же, это типа неправильно. Ну, как типа, это неправильно. темно-серая и серая подложка, для того, чтобы корректно подобрать. Да, корректно подобрать, то есть то, как завод, типа, ну, как бы максимально... Скопировать то, что было на заводе, потому что ну формулы пишут рекомендацию по подложке. Есть. Открываешь, там тебе указывается темно-серый грунт обязательно. То есть темно-серый, два с половиной слоя, ты получишь встык. Будешь умничать, будешь переход делать. Ну, как-то так. Процесс интересный. А, то есть мы не просто сейчас попробуем выкрасить... Мы потом есть у нас краски, которые мы будем доколорировать. Может быть, даже эти будем доколорировать, если что-то будет не получаться. А, лампу нам включили, поскольку цвет солидный. Говорит, ничего страшного, для ускорения можно просушивать. Металлики лучше не греть. Интересное еще решение такое. Я такого не видел. Ну, я опять же, что, что я там видел в этой колористике? Опа! На магнитике. Я сразу две пластины склеил, мне так удобнее, ну чтобы не красить. Долго. Два с половиной слоя попытаюсь. У тебя в три на белом чуть-чуть видали. Да, я попробую именно нормально, потому что ты первый слой не это, не провалил. Блин, а получается реально, что на чемном прям сразу пропадает. уже закрыто нормально, а тут еще светится, даже тут светится. Кстати, что там твои, давай глянем. Но тоже. Тут ну, закрыто, а тут светится. На светлом, да. А на светлом все видно еще. Вот тебе и потом эти рекомендации говорят, красное на белое кладите. Будет да, вставать. или когда есть протиры, когда они не а. укр... неравномерно укрыто грунтом, и есть где-то протиры, там светленькие или вот ну, эти, да, эти... Есть, пятнышки они светлые Можно красить, на... ну, можно, когда оно ну, равномерно все. И, то есть, делаешь вертометную подложку, да. и все это светлое. Да. И понимаешь. Да, да. Ну не так, что там и пятнышками. Что... Выкрасы подсохли мои, я их залокировал. А, так, белая, то, что справа. При этом освещение ну, сильно разницы ну, не видно. Как бы. ну, мы сейчас пойдем под лампы и посмотрим. А ну-ка, где Два белое? Расклеим. Сейчас расклеивай. Аккуратненько. Так, ну эти подписаны, что 94. 94. Давай их между собой, мне интересно сравнить. Это белое? Да, это белое. А ну дай мне мою белую. Вот это я залокировал, да? А ну клади Есть, ярче моя. Чище. Ну, видно. И укрыто все равно лучше. Я все-таки Я их между собой сейчас. Я на элемент вообще не смотрю. Это мы под каким светом смотрим сейчас? Не знаю А ну тупо положи. Другую. Нет, ну другую. Мою другую. Не, не то вообще. То есть на разных грунтах. Но она темнее. Сейчас подложки смотришь? я смотрю на, на бок, на бок твоя темнее чуть-чуть, у тебя слой больше. но ну, моя чуть более светлее вот этот тест. Ну у тебя другая краска, как бы. Ну а а точно. Ну чуть-чуть. Давай ближе, но толщиной не угадал. Кто? В смысле не угадал? смотри. Много? внутри слоя она такая же то есть как бы, ну в смысле сейчас вот у слоя убрать вот эту вот, э, грязь и все будет хорошо убрать что именно грязь второй а то есть добавить 45 -е. ну или просто убавить ну не добавить изначально его ну, это. ну, ну я к чему то есть сейчас то что у меня осталось можно добавить просто 45 -го. Ну, основного компонента и больше ничего. Как, а сколько как добавлять? Определить как сколько? определить сколько? Ну, смотри, то есть он тебе сейчас сделал где-то 7% ну, увеличил. Где моя формула сейчас? У -у -у. То есть в то есть моей формуле там было 62, а у меня 66. Вот 4 грамма. Ну, еще сколько вот надо добавить? Равно 4%. Ну, из того, что ты сделал тест, допустим, 20 грамм, у тебя осталось 80. Угу. Ну, где-то, ну, грамма 2. Угу. твои 80, можно чуть побольше. Угу. Ну, мы... То есть буквально еще вот этот шаг один и все. И по сути можно выкрасы отдавать. Понятно. Ну, Перекрасы чуть-чуть она... Переслоил, да? Да, переслоит. она чуть-чуть мутнее. Кажется. Намного -то у нас какой? Тон, ты видишь? Это, то есть, как, подходит. Да. Угу. А что? Вот этот тон более фиолетовый. Угу. У более рыжий. Угу. Ну да, тем темноват. Это у нас лампа, да, уличная? которая обычно наоборот любят смотреть. <смех> ну тут и первое его неплохо смотрится нет она, то есть у нее боком более фиолетовый более ну, он чище чертовый угу. а, но более силы взяли на темных да, Те, вот, сейчас видно это да, чистота но, нет он чище но он более синий угу. У тебя более рыжий. У тебя слойность так было поменьше сделать? Три слоя так же, как у, у него? То есть. У него, кстати, не три, а он первый положил. Легче. Я первый положил полный вообще прям. Мокрый. Второй мокрый. Такой, И третий мокрый. 60 укрыл, да. Слой. Ну, а я мокрый, обычно 100. делал 80-80-20. А. Ну, то есть не стопроцентный. Ну а я влил. Ну и на деталь, Ты на деталь тоже вливаешь? <связываешь> Нет, ну, на деталь я так не, <связываешь> не вливал. Я думаю, На деталь ну, процентов 60. Ну, Первую, да, все равно не, не в залив. И так и, тонь, но, и потом уже. Ну, да, и потом два и половинка. Хорошо. Мы определили, что нам нужна светлая подложка. Да. Мы красим полностью элемент. Да? У нас есть протирок. Мы обклеиваем здесь валиком по краям. Наносим светлую подложку, светлая подложка напыляется на края. Мы красим, когда расклеиваем, у нас конты получаются беленькие полосочки. Нет, вот так все. а зачем ты наносить эту подложку будешь? Или только на пятно ее, да? пятно, пятно, рас... пятно, пятно растянуть, как да. бы, да? Тень ну, где... должна быть четких границ, вот и все, Одна задача. А и оно его растянет потом. Ну, то есть если там малер взял, погрунтовал там. Ну, как То обычно, после шлифовки с... у тебя получается э, кон, четкая да. грань, да? Эта грань у тебя перед, э, допустим, нанесением такого цвета, ну, крыльцтой, ее не должно быть, а разбитая должна быть, тогда ее не будет. Mm -hmm. ну, так, что, что дальше, вот, дальше будем делать? Циркурка, дальше следующая, вторая. Так, а следующая у нас все есть. Ну, у нас без корр... с уже записано. Mm -hmm. Что, давай глянем. Я уже начинаю теряться. Вот реально. Она да подожди. А 94%? А, это сразу это корректировано. Ну, блин, в да, лицо вообще красота. Нету рыжести. Ну, нету рыжести. То есть даже с учетом, что он откорректировал, давай под фонарь. А давай под фонарь. Какая? Вниу... А, блин, дневной свет, уличный, ну краснее, рыжести какой-то нет, или грязности. Вот я, я, не, я, не, я не знаю, чего нет, но ну, я вижу, чего, чего не хватает, сейчас, сейчас. я вижу, что мне не нравится, но чего не хватает, я не понимаю. Нету рыжести какой-то, это что у нас туда должно быть? Мочить. Рыжость. Да, рыжость. А что дает рыжесть там? А у нас много там три компонента, которые на это работают. И как? И все три надо? Или как-то? А ну дай формулу. Ну тут вообще не то. То есть это как-то лучше. Да Зна там? Даже это наоборот лучше. на темном роте лучше, да. Мне на светлом что-то нравится. не вот этот нравится. Не, не. А, да, блин, тут, тут светлее красный, что ли. Я не знаю, как назвать, прям. Да. Ох, какой зернышко. Зерна не хватает хорошо. Количество или Корни. разворота? Угу. Угу. Количество. Хорошо видно, да. Угу. Сейчас видишь? Я вижу, но я, может быть я к чему, может, хлоп-корректор даст разворота его. Не как даст. Бы? Еще раз объясняю, хлоп-корректор работает как в плюс, так и в минус. Если он поднимает серебро и уменьшает количество его тепло. Типа. Ага. То есть а у нас хлоп и так светлый. Ага. То есть нам надо наоборот его утемнить. Хорошо. А в каком количества. порядке тогда корректировка сейчас, ну, типа надо делать? Сначала зерно вместе с чем-то или по, каждый по отдельности? А вот мы сейчас вы пообедаете, ага. и желудок и не скажете. что? Чёрный. Да. Да. А чуть-чуть а черного это сколько, чтобы на 50 грамм? На 50 грамм? Ну, реальных. Вот, вот и как понимать, насколько вообще чуть-чуть вот, тоже. Чтоб, ну, у нас, по сути, в, вроде неплохо, но это как второй как контрольный запасной, да, будет? Да, ну и, вон, и после того теста поймешь. Ну Короче, мы одну откорректировали, откорректировали, делаем, да. Этот, два теста, Сейчас, так, я, да, я туда уйду, где мы были. Мы определили, что мы делаем на белом, но ну, лучше подходит. Мы определили, что у нас не хватает там золотого. В формуле переписали, до золотого добавили больше. Было 2,7, сделали 5,5. Замешали в стакане. После того, как замешали в стакане, даже просто глянули, решили разделить пополам. Э, тест э, сделать ну, первый этот. И во вторую половину добавили 0,3 черного. То есть мы ну, сразу сделали два типа выкраса. И тогда уже четко будет понятно, куда мы пришли. Пошли? Да. А, разбавитель? Разбавитель нет. По, по 40. Ты сюда добавил, да? Какие все быстрые. Это уже лучше, чем те. Это вообще идеально. И ту еще, да, которая была? Та, вон ту. Нет, ту, да. которая старая. Да. А. Ну, из первых заходов. Это да. Мы выбрали на светлом. Да, мы выбрали на светлом. То, что мы добавляли, просто чуть-чуть да, рыжего туда добавили. Угу. Это не с черным? Нет. С черным. Нет. А, это а, а просто с рыжим, да? С рыжим. Лучше? С рыжим. Но ну, лучше, с лучше все равно. на светлый фунт, но она, да, типа, это темнее. И угу. вот то, что я говорил, видишь, недостаточной яркости рыжести. То есть, как бы, мы смотрим, да, то есть она все равно потусклее смотрится, угу. чем а, машина. Здесь вот как раз вот 76-й компонент. Тот, которого нету в тут но он рыб, есть темная да. рыжая которая нет в формуле да угу. ну, почему добавим мы... как раз вот э, на вот это угу. да, лицо рыжее даст да то есть как бы и темный бок есть, как... ну а черное получается вообще будет сейчас не в тему почему не в тему ну, у тебя нельзя. смотри у тебя очень светлый бок Ага, вот так, да а ну где она черненькая черненькая Ух ты! Ой, на бок хорошо. Да, да. 0,3 грамма всего лишь. Ля. Как по мне, так вообще. Так и, а если вы этого -то, того рыжего добавить, еще, она вышел. То есть будет? еще выше будет, да. То есть я говорю, она сейчас гладкая из-за того, что на лицо. Угу. Из-за того, что 14 не хватает этой яркости на, на, на, на лицо, да, Сбоку она, ну хорошо, а в лице, чуть -чуть да, темновато. темновато получается. Но яркости не хватает. Да, нет, то то да, вот этого. Отблеска да. зерна. Она и это темновато, она, то есть. Вот, ты смотришь, она темновато на лицо. но из-за того, что она сама светлая, то есть кажется, mm -hmm. что если брать вот э, с расчета как оценю, то она темновато на лицо. Не хватает этой, mm -hmm. рыжести. Mm -hmm. А тот 420 компонент, как, как раз он, он очень яркий на лицо. А, ну. Вот его видно, да, то, что его не хватает. Золотинки этой. Mm -hmm. Ну так, ну, в лицо так хорошо открыто. Ну под этим светом... Сбоку тоже нормально. Чуть-чуть то оно. То есть, ну, это же... Тай. <сосы> а это убери вообще. А, ну, залаченная. А, ну да. Краснота сразу появилась. Угу, угу, угу. Вообще да. Ну, на бок да, а в лице чуть Короче, ну, ну, ну, ну... В переход вообще огонь. Рыжий, рыжий. рыжий. я так люблю на них. Да. То есть, если ты пошел а вот под этим светом видно, что не хватает рыжего. О, да, вот, Рыжий. Угу. вот ну, не хватает. И тебе сейчас принесу ты прям пальма. Что еще у нас есть? Что у нас есть этот цвет под этим светом? А все равно она такая получается мутная какая-то. Сейчас, его я не... его включу, вот этот, который изначально. О, вот, да. Вот его не хватает. Ага, вот под этим светом четко его. <laughs> ну, видно, по крайней А в другой сколько включаешь? Оп, оп, другой. Это он знает, что его не хватает. Да, <laughs> Ты... а я-то не знаю, <laughs> что <laughs> его не хватает. <laughs> И вот что делать, если я вижу, что его конкретно-то формы нет, я буду ходить по кругу. Ну, формули то его нет, и я буду даже не думать об этом поначалу. Вот видно, что рыжего, рыжего не хватает. Ты да? все компоненты? Беспорядок. Ну, у меня-то в мозгу крутится, что только из того, что у нас есть, я буду работать. Ну, да, но ну, я имею в виду, как бы, это основа, да, то есть да. -то, мы можем отсюда что-то выкинуть, что-то прибавить. Вот это надо запомнить, короче, просто. Ну, вот как бы основа, она всегда должна быть, то есть. Но, мы... Ну, получается, что все, что вне основы, если мы даже рискуем, то это надо вообще делать по... Ну, аккуратно. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Так, у нас утро след... А, какое утро? Ага, не видно. Обед следующего дня. Так, давай, кстати, глянем на эти. На дневной свет. Время-то прошло. Ночь. В общем, у нас сейчас еще надо одну формулу испортить. Вот. Потренироваться, так сказать. Это последний, да, вроде? Б. Да, это тот, который мы решили еще добавить рыженького. Но что-то вот теперь темноватая она стала за ночь. Но она и была не, не совсем в идеал у нас. Не вышло. То есть тут черного много. Да, в лицо дело в том, что вот так вот в лицо, ну все равно видно отличие, конечно. А ну включи другое освещение. Это вечерний. Вечерний так. звон. Да ты на одном месте хоть подержать и крутит и крутит. Я не знаю, как у тебя. Как у тебя так мозг работает, и крутишь. Четко движение. Ну черного много. Ну давай, включай завтрашний день. Черного много, да? В лице. Так она и сбоку темная. Может это не он? Все возможно. То есть у нас была одна, ну, добавляли Не, он, оранжевая, одна, одна, одна. а в другую еще и черного мы добавили. А где такое это суток? Вечерний вот в было. Фонарь. Будем отдавать, значит, вечером. <laughs> Выбираешь в какое <laughs> время суток отдавать машину. Ну ладно, все смешно, ха-ха, но. Ну, да. Ну вот здесь а, мы решили еще из... добавить этого вот оранж желтого, ну, вот темно-желтого. Серебра этого, рыжего. Она сбоку, кстати, ну, уже утеряется, как, как мне кажется. А в лице вот отсюда, ну блин, вообще чернота. Чистоты вот это нет, яркости какой-то. вот именно... На лице. Да, а яркость нам даст красный чистый, И да? Краса. Ну, красного или он. То есть не хватает его, поэтому взять чуть-чуть от того, что мы смотрели. Вот эту банку, да? И будет нормально. Понятно. Ну, короче, один шаг еще. Но ну, мы сейчас в другую сторону шагать будем. Если мы добавим от того желтенького, да, оно его, ну оно да, высветлит его, ярче не? будет. И высветлит и даст вот эту... Ну, такой, то, не... Сейчас... Ты нашел. А если сдавать с метра вообще нормально? Или под Давай, бросаю ту. Теперь у нас вот это. С первого раза у нас написано 77% дал нам фотоаппаратик. Ну тут тоже вон 419 немало этого рыжего, сейчас поглядим. а ну давай разворачивай веера по номерам пока мешаются процессы по цветам, 0.43, 0.40, ну тут же по номерам, сижу, пролистал, где-то тут, вот 0.43 в сторону 0.40 тут же вот, 0,36 и Нифига себе, у нас еще есть халявные краски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь элементов. 8 элементов она у нас рыжая сейчас принесем. Короче, мы сейчас делаем пока тест без выкрасов. Даже не то, что тест, а, а гиперанализ, да. Сука, колировка. Сука, колировка. Так, 0. Ну, из того, что реально видно. Вот этого, вот этого, по идее, ну, так, в запасе. А, нихера не понимаю. Надо смотреть. Так, 0.43 16, то есть 16%. 0.36, 18%, ну да, много. 0.40, как ни ну, странно, его немного вообще. Значит, основные вот эти. Дальше чего еще много? 419, золотого много. То есть Вот так вот много у нас. Дальше чего еще много? Ну халявной краски. 0.88, это же заменители тут, да? Ну не заменители, а удешевитель, да. 137, вообще мало почему-то. Но было даже больше. И 0.14 тоже вообще мало. То есть этих у нас троих много и троих мало. Сливаем. Получается, что у нас очень сильно меняет вот этот компонент, если ну чуть-чуть там в сторону, плюс-минус, да, оттенок, ну как оттенок, э розовину или что он будет, желтизну менять. Там какая надо слить и уже тогда слить. Не, ну понятно, что слить, ну и сольем. То есть этих много, они нам прям сильно... Да. Менять. А, эти да. тогда, если мы чуть-чуть ими уколорируем? Морочные, это чуть-чуть яркости, беда, серости. Угу. Это рыжий, это на лицо. А именно на лицо? Да. Ну, вот они на лицо работают. А как это понимать, что они на лицо? Ну, Ну, перламутр, серебро серебро. Ну, а этот на лицо что, не работает? Тут тоже есть зернышко. Нет, работает, но это тоновый. Вот это краски, тонеры красные. рыжие, красный-красный, угу. да? Тоже тонер. Но его вообще мало, 0.14. но ну, он тонер, он оттенок дает, висит еще uh -huh. такой эффект. То есть, у тебя вот три компонента, которые работают. Три основных. Uh -huh. вот эти, да? Ну да, 419 много, 014 мало, а? но он тоже там ну, играет. Нет. Ладно, то теперь сливать и понимать. Ага. Вот три основных, которые идут ну, в большом, сред. да. А это mm -hmm. чтобы оттенки <как> Вот тут теперь установится вопрос, чтобы четко понимать, какой у нас во флопе играет прям ну, значение, а какой в лице. Ну, тех, что больше, получается в лице. Флоп то, что тебе, э, ну, все. допустим, у меня лицо хорошо получилось, но Формирует переворачивает. У тебя вот, это вот, да. вот эти три компонента, они его формируют. Вот эти добавляют оттеночность, да, то есть как бы, чуть порыжее, чуть посирее чуть. Э, ну чуть там порыжее. да, по золтисти что-то. Но во флопе играет все, то есть нельзя сказать, что конкретно один из каких-то будет во флопе. То Тогда поехали. Чем мы стоим? Баночка стоит, стоит. обнулено. Ты в перчатках? А, ты в перчатках. Ну, давай, я тебя буду подавать, а ты будешь замешивать. 0,43. Ну, так, вкратце, мы уже тут доделываем, ну, как мы. Саша красит, я периодически крашу, но я больше с камеры хожу. А, итог. Ну, полуитог, итог. итог. Uh, все, конечно, круто. Как я вчера сказал, когда уходил, есть, вам все, понят, да, все понятно, но ни хера не ясно, yeah. ну, что-то в этом духе. То есть тут ну, опыт, опыт, опыт. Есть теория, которую ну, дают, и дальше думай, так, как сказать, ну не то чтобы думай, а развивайся, потому что в теории одно, то есть там пиктограммки, обозначения, прозрачные, непрозрачное, во флип, во флоп, мутность, темность, грязность, светлость. Вроде все круто, понятно, но нихера не ясно. Поэтому, ну, портить, портить, еще раз портить. где-то в этих гранях искать, что идеально подходит. А ты сколько слоев, Саш? Три. Три. И половинка. Три и половинка. А красные всегда, ну, реально остаются, да? То есть прозрачность, то, что я даже отсюда вижу. Прозрачность это не наша ошибка, это реально просто показатель плох, плохой укрываемости, и все. То есть не надо стараться ее залить. Ну, ну а да, если мы залили, и... то цвет уже мы точно можем не искать в этой, ну, в этой выкраске. Ну не то, что цвет, это я, что, я как, вот. последствия... Как бы Переслоение, как бы, лака, да. Не, но ну это переслой, это уже лишний и это неправильно, короче. Все, то есть это неправильно. То есть неправильно то, что делать выкраску, укрывать ее, закрывать, закрывать, закрывать, а потом пытаться что-то найти. Потому что я бы закрывал, закрывал, закрывал. Либо три с половиной. То есть 3,5. с это уже край, все, дальше, дальше мы не лезем. А на перламутре, на белом, на последнем слое белого, ну, имеет вообще смысл половинку делать. То есть, три или четыре, ну, там, правило, уже четвертый а крайний. Делают, там, допустим, 1, 1, 2, 3, 4. Не, я имею в виду за белый подложку. Подложка? Да, подложка, три слоя. слоя. А перламутр, да, там, то есть, ну, наслаиваешь и смотришь, это, это все понятно. Все, дальше лак уже. Не, между ну, Дальше а лак. Не, Чтобы... ну еще... не, ну, колорировать. А, ну а что, мы сейчас выкрасим, а оно значит, не то. Не ну да, оставь пока. А, взяли с собой, ну так, как взяли с собой. Просто пусть, пусть будет, так сказать, глянем отсюда и и что и ничего, пока лаком <свят> не вскроешь уже поздно. <свят> как таковое, то есть и еще да то что, ну то что мы смотрим вот так, это просто хоть красное, но, ну красное, ну значит можно работать дальше а определить но ну, я почему-то раньше мне никто не говорил а я так пока слой мокрый я мог глянуть хоть чуть-чуть прикинуть ну там где или не там может там суши пыльнуть. ну как таковое это некорректно, Некоррект, да То есть, с точки зрения профессионального мнения это вообще бред нельзя так айнане и по линейке мокрый смотреть тоже смысла не имеет особенно разбавленная база еще густой можно глянуть хоть в том оттенке или не в том Давай, Давайте, ткну лицо. у меня две руки. Лик, точнее, два пальца свободно есть. Ох ты. Нету. Это какая? Это серая. -серый. серый грунт. Да ну выкинь вообще. Нету Давай светло. Да тут это тоже это, красного нет. Получается, здесь у нас много рыжего. Рыжего много. Из малого. А нету красного, да? Чего красного? А ну позину, глянь. Этот. Сейчас. Количество зерна. Теперь тут сильно рыжий. Да в лицо посмотри, хоть доглянув. Ну, количество вроде адекватное, да? Ну, по, по но размеру. Сильно но оно количе... сильно <coughs> да, детали более спокойные. Более лежащие, да, гладкие? Да. Тут оно такое. Ну, так это может и последний слой, серебро видишь, же это самое. А что у нас крупное серебро? Это вот этот, 137 виден и, ну, понял. Ну вот серебро, да. Так знаем. я не пойму, какой их. Тут два таких вот. Вот, глянь. И вот это, и вот это. И вот алюминий. Нет. А, кстати, да, что-то я не подумал. Вот это оно как раз и торчит. Ну, а 0,94 алюминий, сколько его было? А его 3,9, его немного. 137 вообще нету фактически. И 0,14 тоже вообще нет. Ну да, алюминия тут больше всего. 3,9... 419, 2,3. Красноты не хватает 0,40. Не хватает красноты. Красноты не хватает. Ну, 0,40. Его там немного, 2,1 вообще. Ну, чистый. Вот убрать, ну, там, по блеску чистый вроде как. Да, убрать алюминий чуть-чуть. Ну, что оно, ну, видишь, блестки сверху. Ну, здесь, здесь ну это нет. можно убрать даже давлением прилить ну, просто. Ну, притопить. Ну, да. макротой. Ты их уберешь, чтобы сейчас нам не увеличивать весь объем до пупения. Но, но все равно они... Вот ну это под этим светом. Давай свет переключим на другой. Дневное накаливание лампы. Видишь, все, нет алюминия. Он тебе не мешает. Ну, Красноты просто теперь нет. Он рыжий сильно. То есть, ну алюминий, ну притопим его, допустим. Сейчас не будем пока увеличивать объем весь. Но все равно эффектный слой ты делаешь, он все равно... Ну, не, ну, сделай его мокрее, не знаю. Он как бы где-то капот, да, то... А, ну, убери пока эту. но ну, мы определились, что на это смотрим, да? То есть, Конечно. на, опять же, на... А, на серый тут мы смотрим. Дай я его намочу. Так, хорошо. И... Вот красный... Ну, не крути так быстро! У красного нет он рыжий. Но чистый тоже. Чистый, рыжий. Я бы брал чуть-чуть серебра и… Ну, чтобы красить. убрать серебро, это нам надо все наливать. А ты хочешь… 0,94… Не, ну все, то есть всего по чуть-чуть добавлять, где 0,94. А, серебро – это ж отдельно, что я смотрю. Это. Ну вот, 0,94. Чтобы его меньше сделать, это надо всего больше сделать. А так мы пока можем 0,40 просто налить. Да, типа ну, 0,40 и, допустим, может быть 0,43. Сколько его, кстати, 0,43? 16,5. А 0,42 и 1. Ну я бы с 0.40 начал Звонок. Ну, чисто как бы позерну, да. Крупноватое, оно как-то более ярко выраженное. Ну, такое повернутое. А, все тогда. Мы как по телефону это. Объясняем. А, смотри, серость нам дает два компонента, которые там на лицо серые, да? то есть это вот такие, так мы подрезаем, это убираем вообще. Вот Серебро мы убираем, да? В смысле, вообще есть формы убираем? Вообще есть формула, нету его там. А, то есть он лишний, у нас бы нифига себе 4 грамма. Да ручку взять. Ну, объясняю, то есть как бы спектрофотометр нашел близкую э, формулу, uh -huh. максимально близкую. То есть, ну процентов, да, это не идеально. Короче, нам -то... блестит вот ну, это вот оно. С се се серость на лицо нам дает именно. Вот, э, два, два серых надо компонентов. Вот. Uh -huh. Они грязные сами по себе. Есть, ну, для нас сейчас. Да, то есть нам не хватает. Э -э... 0,40, 0,43. 040, 043, 06 оставляем, 14 оставляем, 13 оставляем. Вот этот компонент мы вообще оттуда-то. Uh -huh. вот, а это просто прибираем его вот, количество. 419, 419, 23 было. А вот на сколько убрать меньше? На 20? 20 а сейчас, а тут вот надо смотреть. К на ры три. Да? да, Рыжесть а, вообще. А здесь ну, он тоже рыжий. Он есть, но где-то как будто внизу. Кладки. Это значит перламутр. Перламутр у нас здесь один. Ага. Его тоже надо будет. Увеличить. Ага. То есть мы при прибираем грязный компоненты, добавляем чистый компоненты, чтобы у нас появилась такая же вот, насыщенность, такая же появилась. Угу. Короче, эту краску уже мы не колорируем, мы должны делать Нет, другую. Мы сделали, то есть посмотрели. На, на основе вот этой формулы мы можем сделать уже ну, как бы свою формулу, которую мы ну, рабочую, рабочую, да. да то есть как... Видно же, что она серая, да, то есть как бы... Но, угу. э, как бы нам не подходит. Но оттолкнуться от нее, потому что она по оттенку нам походит. Ну и по, по потону, чистоте, да. Она нам подходит, то есть она неплохая. Здесь Просто увидели ну, это, вообще решили убрать, а то этого добавляем. Ну, смотри, то есть как бы, если вот смотреть вот... Ну, видно. Это есть, это... се серость, видишь, вот эту? Серость, а -а -а вот алюминий, ну я как алю... я, я вижу алюминий конкретно. Mm -hmm. Это mm -hmm. прям такой чистый, красный. Да, mm -hmm. mm -hmm. да, да. А да, это такой грязноватый все-таки. Ну мы же ну, такие решили сразу алюминию. Я думал, урезать, утопить его, и, его да. Нет, ну вот, здесь нету. На самом образце алюминия нету. Ну, Саша так и сказал, да, тут его прям, ну как он, прям прям блестит, даже вот так вот сбоку. Тут ничего не блестит, а тут блестит. У меня мысль утопить, то есть я бы в эту формулу 0,43 добавил бы. и 0,40 бы добавил, ну попробовал бы для начала, то есть я, я бы не рискнул бы исключать алюминий этот вообще, Нет, вообще пока что. я бы не рискнул, я бы его урезал, вот, как бы, так вот. Зачем, если вы там, я, ну, есть, бы, я потом, верю в спектрофотометр, нет, я в этом смысле. пришлось сделать еще один шаг, потому что вы вам все равно пришли к заключению, что алюминий там не нужен. Угу. Ну да, но ну, тут кардинальное ну, нет, решение но ну, принимать. Опять же, имея опыт, но я бы как бы сам бы мучился, я бы его топил бы, увеличивал бы объем общий. То есть мы, смотри, оставляем 20-30, тот же вес в 36 тоже оставляем, потому что ну, uh -huh. мы можем оттенуть, да? то есть 18, по-моему, один. Один, 0,40, да. uh -huh. uh, смотри, мы убираем uh -huh. серость yeah. нашу грязную, uh -huh. да? то есть почти 4 грамма, здесь 2 грамма, да? то есть у нас получается 4, uh -huh. 4 ну, 2, пускай будет, да. 14 оставляем, он нам нужен как то тонер, 19, -й 23 -й грамма, но это много, 23, тут и один. Ну, ну 419. это много. Мы Сейчас 20, половину срежем, 13. А, оставим. он, он грязность нам дает это. А. Ага. И добавим Ого. 10. Да. И десять добавим семь. 137. А, то есть мы не можем просто выкинуть. Мы, если откуда-то выкинули, где-то должны.. Ну воз... нам вес же То есть мало? нам вес надо сохранять. Нет, принципе, это... идее, ММО... Сейчас, а 0.88 также? Ну так же, ну понятно, Ну, 33, по сути. Да. Так, переборщите, я, я что-то ничего не понял. Ну, Тут, я ты... тебе... Тут, Тут оставили, по оставили, оставили, добавили, оставили... 0.14 Да. Это за этого, вот этого. Это что? Два раза добавили. Это... 0.14. 014 я оставил, а не а, 4,2 это 0,40, ну я, да, я по порядку будем идти. Угу. То есть 0,40 в два раза ну, 40 этого это ставили. то, что даст нам красное, да? Да. 4,19 получается урезали в половину. Ну не в половину, на 10 из 23 на 10. И добавили их эти по сути 10 к 137 Но, а, нет, вот это. Они этого. нам нужны, то есть как бы, вот этот нам, все равно нам нужен для формирования цвета. Но он грязный, он нам такой грязный. Ну, то есть мы поменяли э, как бы объемы, просто, по сути, чуть ну, скорректировали, перевернули. Но я думал, я почему-то спросил. Не, то ну, есть если делать... мы где-то убрали, то мы где-то должны ну, это можем, возместить. Ну, можем, то есть это я сохраняю, как бы, ну так я работаю. Я сохраняю объем, стараюсь, uh -huh. потом считать проще. Uh -huh. то есть, да, можно просто, допустим, выкинуть и добавить просто 42-го и все, на этом остановиться. Uh -huh. Но мы все равно следующий шагом поймем что нам надо... не хватает что то То есть А что по, 3, еще, по, 3, по 3, Тут в половину... 4, 4, Здесь было 2, 2 грамма. То есть, да, сюда, да. я добавил просто половину от, от этого. Я просто чуть-чуть ну, ну, Я делать. тебя буду диктовать, ну давайте банки диктовать. Я понял, да, Сколько к чему? Нет, я имею в виду при коррекции, мы как бы добавляем по 3 грамма, не больше. Ну, это я... Шаг, как... Шаги делаем. Ну, смотря... то, что, да, говорю, есть, поэтому... ну а почему по три? Тут вообще в одном 10 выкинули, добавили их в другой. Никак же, не по три. Ну тоже, я так не смогу сразу отсюда полностью выкинуть и так туда сразу вы, смело карди, добавить. Я, да, я буду чуть-чуть постепенно выкидывать, а потом при следующем шаге Пока добавлять. Через года не да, найдешь, его что, что, доходить, по, доходить да, что, что надо... ты понимаешь, этот можно вообще убрать, а этот вместо него добавить. Ну, тут портим. Пошли <с портить. Свет выключил. Тихо, ну что началось. Ты ж не один тут. Ну, мне неудобно, вы видите. А ты не стесняйся. Ну, видим, давай ну, вечер, ключ. Зерно, интересно, вот у, умерло ну, оно. Ну, а, ну да, его нет. Ну его нету, потому что его нету, просто формули. Просто, да. Ты вытри, слезы, маляра. Погнали. Разводить и красить. И портить, портить. Портить. Так, сделали две выкрасы. Одну наизнанку, чтобы нас полоса не отвлекала. Два с половиной слоя, тут три с половиной слоя, один их светится. А что ты не под тем глядишь, не под тем, где надо? Так ты, ну я просто, я кручу как себе, видно? Ну крути как себе, потом как я гляну. Хм, блин, а как ты на такой скорости успеваешь? что ты рассмотреть? Ну я хочу сначала увидеть оттенок и… Это так быстро-то. Ну у каждого мозг по-своему работает, конечно. Этот лучше. Этот да. То есть два с половиной реально вывозят. Они чище как-то. Чище, ну, но но не, не хватает, да. но не... не хватает чего-то. Сейчас да. надо смотреть, чего. Ну, и она так в лицо вообще. Хотя, подожди, вот так коричневая какая-то грязная. Яркости нет. Сбоку полная. Да. О, нет. Тут... Это вообще, да. То сразу нет. Ну, в ней, ну, вот, есть что она сдавала? Коричневая там. Блин, я так по номерам, конечно, не знаю. Во-первых, она уже нечистая у нас. Ну, да. ну, по зерну все в огоне. Ну, вот это как... много оранжевого. Чего много? Ну, потому что не, вот зерна она дает темноту. Коричневая какая-то. Или золото много. Ну, ну, пап... Сильно оранжевая вот эта. Потому что тут Вот, вот под, под 45 она вообще плохо. Вот на бок она лучше, чем под 45. И в лицо она лучше, чем под 45. Это как понимать вообще? Ну это вот типа 200... Отвес... Как... Но именно под этим углом. То есть вот в этом углу уже не, я не вижу того, чего я вот тут как-то... Вот, ты видишь, отражение, отражение играет у нас вот именно металлики. 7, 419. Здесь ага, есть. Ну да, уже было было. Ну вот. Я вот этого там сейчас дофига вижу 137. А, ну да, мы же его добавили на, на 10. Это пусть работает. Сейчас мне много вот этого 137 и вот этого 136. Мы его не меняли. Так, из того, что мы поменяли, увеличили 137 и очень. А уменьшили 419. Ага. Уменьшили этот и добавили чего? Сто мы добавили, это того меньше. Прикольно. 42040 добавили. Много. 0,40 добавили больше, 137 добавили больше. То есть это то, что больше, остальное даже чуть может меньше. А ну дай мне туда его. Положи, просто его кинь. Что мы с ноль делали? Добавили в два раза. Ну и 40 добавили два раза, допустим. Он же не мог его так сильно. И добавили 137 в два раза, а 419 наоборот убрали. То есть убрали мы вот этот золотистый, а добавили два раза этого и вот этого. И вот это с этим, получается, у нас его уточнило ну, вообще в коричневость какую-то. Ну да, как по мне, вот это было чуть-чуть. Оно сбоку. Вот Вот это оно и вот. Так надо. мы его добавили. То есть он у нас в избытке уже. Так я же говорю, мы его убрать его чуть-чуть. Ну, а убрать его можно только добавив 0,43. Потому что он светлость даст. Ну он даст светлость, он в красную ведет какая-то. 0,43. Ты где? 0,40 я вижу. 33 тут не все продублировал, но в этом оттенке. То есть к вам 40 043 ближе. Он грязный. Грязный, да. Позернул, как бы он хорошо. Вот я бы, знаешь, не разбирать, что дает грязность. Это надо теперь идти к вот то, то и вот то и, и она нам не показывает. 137. 137. Да, 137 дает на бок коричневый. На бок и в лицо. Это как раз вот грань, это перл получается. Перл же, правильно, 137. То есть он в лице и сбоку дает вот эту коричневость, а под 45 под другим углом. Вот то, что я говорю, он под углом, под другим, типа, ну, другой вообще. То есть не то, что в лице и сбоку. Вот он что дал. А 0,40, 0,40, 0,40, 0,40, хорошо кроющий, довольно чистый. Но тоже набок. видишь, вот этот коричневость у него отмечена. И 419, а там нет обозначения. Ну, этих у нас стало много. Очень. А нам чем можно вычистить? 0.43. 0.43 кроет. Но он не чистоту даст. А он у нас грязный получается. Этот чистый, но на бок серый. Добрый вечер. Мы приехали. И этот чистый, но на бок серый. А, нет, этот, этот кроет. Крутяк! Вот эту краску я вообще не колорировал, я бы я вылил <смех> и заново надо стартовать. То есть очень много вот этих двух, ну реально много. Да, 0.40, еще раз скажу, 0.43, 0.43 его немного было, но он, сука, просто кроет и фиолетовым отдает от красного. 0.43 отдает фиолетовым от красного. Это вечер. Это, это, да. Вот так он чистый смотрится. Чистый, чистый, Но чистый, сильно свет. насыщенный даже отсюда. То есть насыщенность ну, красного. Яркость, ладно, яркость какая-то. По красноте оно вообще ну, похоже. Похоже. Так, Нету. похоже. Нету. Он более яркий, красный, чем там. А в лицо вот это зерно. Золотинисто какое-то. Хм. Сильно, сильно золотисто То более такой, вроде, утопленный, это прям... Ну, уже... это перл, которого добавили. Который сбоку вот этот отрывает. 419, какой мать его. 0,14. 0,36. 0.14 мы не меняли, дело в том, что относительно первой формулы мы не меняли, мы поменяли сейчас, да, я отмечу, что мы точно поменяли. Вот этот мы поменяли, и вот мы поменяли, и вот этот мы поменяли. осталось на своих местах, 0.40 поменяли в большую в два раза, 419 поменяли в меньшую, то есть ну, вот этот забрали оттуда. Забрали оттуда золото как таковое и добавили 137 причем добавили его на 10 грамм больше взамен 419 на 10 граммах, то есть вот он, его у нас больше, он у нас увел вот в эту вот рыжую какую-то дрянь мутную, мутно-грязную что ли, то есть если его сейчас много, ну допустим, ковырировать, то надо добавлять вот это, то что мы убрали вообще и добавить... Это мы уже добавили, видишь, она получается в, в, тоже в грязь боковую ведет что-ли. Может 43 -го. он чистый, но он даст розовость, но, оно нам не но по сути она нам не нужно. То есть у нас много стало вот этого, Я много очень вот этого, а этого мы, мы убрали. Вот тут можно как бы ну, по логике попробовать просто этим под, подчистить, нет, но он будет. не вычистит его но уже. Оно, да, оно будет. Не, ну он сейчас еще раз 409... А, блин, на нем нет обозначения. А где посмотреть обозначение 419 вот в этих вот? Тут-то нет нигде. Ну, 419, если мы его сейчас добавим, он куда нас увести может? Только в грязь. Вот там уже никак. Ну, вчера нам не хватало золотинки, а тут уже у нас. Да, ну там не золотинки не хватает. Сейчас, сейчас я возьму компонента, бы я так теряюсь. А... Да, ну мы его добавили много теперь. Ну, то есть его сейчас реально много. Вот как его... Сейчас, ну 419, ну, на 420 его типа, ну в формуле его нет, ну короче понятно. Но, хорошо, тогда вопрос, эту краску вообще возможно вытащить еще? Да, конечно. Я... Ну она Смотри, мутная какая-то у, какая у нее. У тебя мутная, у тебя не хватает яркости, опять же, у тебя наверное, на лице, то есть ты смотришь, ну тут грязь, да? Вот Сюда. Да. Здесь чище. Чище именно. Чище из-за того, что у нас здесь есть компонент 420. Сейчас. Ну она вообще коричневая тут. Это, это 137 ее просто убил. Ну, а как нам сейчас 137-го тут уменьшать? Просто увеличивать общий объем или это не нужно? Не хватает вот яркости в красном, что ли? Даже прозрачности к красному. Я не знаю, как объяснить это. Ходовка может Ну, вот в том случае, ту краску колорировать стоило бы или проще новую начинать? Как бы всегда, да, разрабатываешь то есть формулу угу. не, не, не делаешь не колеруешь угу. а именно разрабатываешь то есть у нас сейчас Ищу. изначально формула которую спектр дал 77% процентов она плохая есть, соответственно ты на базе этой формулы должен Ищу, разрабатывать да? то есть разрабатывать получается то есть ты не можешь допустим 80 грамм добавить какого-то компонента то что ты слил Взял тест, у тебя осталось там 80-75 грамм краски. Ты потом пересчитать не сможешь. <связанная> Поэтому <связанная> я, и, то есть я, я проверил, ну, слил ту сотку, проверил, а, надо вот, ну как сейчас сделать, надо поменять, этот вообще выкинуть, вместо него добавить. Сделали, ага. Тут не нравится теперь, что не хватает этой золотинки. То есть ту отставим и возьмем новую, и запишем то, что мы наливаем. Ну, каждый раз у вот, вот, тебя столбик вот, будет ну, он, уходить кстати может не если краска более менее а, считается нормально то есть и не обязательно столб можно 50 угу. ну когда есть ровно. Ровненько. есть такие тетрадки колористные, они там расчетные да? я не видел есть. но это не в Леклере, в, в дубире по моему есть там тетрадка и туда-то Номер машины, там от mm -hmm. краски, и оно разбирает все и по, по шарово, там и колорист ведет себе, ну, разрабатывает формулу. То есть, когда ты уже формулу разработал тебе надо подогнать ее, там машина объеме тут mm -hmm. Надо записывать там. Ну а тут у нас получается, что формула приблизительная, но она нам не катит. но ну, там шаг 2 сделать, формула готова, то есть, а здесь именно приходится им поработать именно с этим. 77. Это вместо какого? 40. Ага, то есть уже и 40 заменили. Чистый. Соответственно, он грязный, мутный, у нас э, он не нужен. Есть 33-й, да, он другой, он более красный, то есть на флоп. Uh -huh. Потому что у нас не получалось там, да, то есть... Uh -huh. Ну, он чистый, но да? Он чистый, да. И чуть грязнее на флоп. То есть нам надо добиться грязного хлопа и более самого чистого. Красного, вот да. ага. Это ж все надо знать. То бы она идентична должна быть, но очень похожа. Видишь, малина становится. Может цвет другой, включили или нормально. А зерно там, что-то, как будто вообще его нету. Ну, зерно мы сейчас будем искать, но появится. Ну, понятно, высветлится. Вылезет, точнее. Мы смотрим густую краску. Вполне возможно, нам еще там надо будет чуть-чуть добавить. Это что? А. Но вот именно зерно, плотность. А -а -а. ну, это ну, угу. это надо просто не как бы... делать. Не говори, что вот, из этого можно, нельзя было что-то там сделать, да. Точка? Понятно. Можно было добиться, там добавить Вот он вообще разного тут вот, прям. Ну, он такая, как Отсюда вот, вообще он яркий какой-то. Вот, да. Вот в чем и путаешься с этой стороны вообще яркое с другой стороны не хватает яркости вот отражение то есть как бы если в лицо он вроде темный а сбоку да сбоку смотришь, он яркий светлый. отсюда грязный из-за того что какой бы, металлик нам из первомотора не подходит из по себе изначально mm -hmm. то есть если оно вот так вот переворачивается да 40, тут 37 в принципе изначально а -а -а. Он, как бы, не нужен да то есть он по себе сам грязный mm -hmm. я уже сложил очищить мы такого же оттенка только 419 -й, 420 -й, да то а 419 тоже грязный да то есть он серый у него нет насыщенности 420 это бывает но на самом деле 420 производитель пошел недавно то есть эта машина свежая почему спектр показал не то плохой результат. Формулы нет, да? Нету формулы, да. Самый mm -hmm. близкий, который нашел, это вот этот вариант. И все. Есть, эта машина производится в России.